цель да? А, да спасибо и это у нас во главе угла да это самое главное потому что часто даем обратную связь а, и забываем а чтобы что да а зачем мы вообще ее даем я же сама была руководителем много лет в корпорациях и помню вот это ощущение когда а, как будто перегнула чуть-чуть да как будто вижу что состояние поменялось почему потому что забыла вообще зачем я эту обратную связь даю мы ее даем в бизнесе для чего? Чтобы человек э, осознал, понял, как действовать по-другому и что принял. И в этом нормальном, здоровом состоянии пошел делать по-другому, а не сел перед компьютером и не зашел на работу по МУА или Headhunter. Да? То есть мы хотим, чтобы все, какая бы обратная связь ни была. Понятно, что есть позитивная, есть развивающая, да, когда ну, что-то пошло не так. Но тем не менее, состояние, в котором человек должен от нас уйти после того, как ее получил, должно быть все-таки ну, позитивное, нормальное, здоровое. И поэтому важно держать фокус на цель и не передавить, да, не пережать. А, содержание. Ну, это а, суть, да? это факты. Это то, что а, предмет разговора, месседж, да? который мы хотим передать. И а, последнее, но не менее важное, это форма. Что такое форма? Как? Да, если содержание отвечает на вопрос «что?», то форма отвечает на вопрос «как?». И здесь что важно? Интонация, в которой мы говорим. Потому что можно сказать обратную связь из взрослой позиции, а можно сказать из позиции родителя, который недоволен, да? вот. И сразу что человек? Сразу попадает в детскую позицию. Это и язык тела это и наше выражение лица. И что еще важно, и что часто упускается, и я лично упускала, пока не пришла к этому инструменту, это слова, которые мы используем. Ведь одно и то же, можно сказать совершенно разными словами, и ощущение после, после вкусия, да, вот это вот, совершенно разное. И э, ну, тема на самом деле очень глубокая. Мы сегодня будем говорить и о форме, и о содержании. Начнем мы э, с формы. Начнем со слов, те слова, которые важно использовать, когда вы даете обратную связь. Есть такие руководители, которые, когда дают любую обратную связь, развивающую или такую мотивационную, они настолько включают людей, что люди генерят идеи, открываются, что-то предлагают. Такие люди, даже если дают такую развивающую обратную связь, они умудряются оставить такое послевкусие, после которого человек выходит из кабинета и понимает, все нормально, да, налажали, сейчас все исправим, все будет хорошо, я нормальный, со мной все окей, ситуация под контролем. Да, вот такое нормальное включенное состояние. А есть другие руководители, рядом с которыми, какую бы обратную связь они не давали, человек чувствует себя угнетенным фрустрированным, да, как будто, ну, такой медный таз одевается на голову, сжимает мозг и просто уже вообще никакие идеи не приходят в голову. А, такие люди, когда дают развивающую обратную связь, да, в случае, если какая-то проблема возникла, подчиненные, коллега выходит из кабинета с состоянием, что все пропало, ну вот все плохо, ну, просто мир черный. И в каком состоянии он идет работать? Вот в таком, да в угнетенном и в таком депрессивном, поэтому если вы хотите, чтобы ваши коллеги, ваши подчиненные, да вообще люди рядом с вами, родные и близкие, чувствовали себя вдохновленными, счастливыми, радостными, верили в себя, чувствовали внутри стержень, то тема слова силы, а мы сейчас будем говорить о словах силы, которые влияют на состояние и на форму обратной связи, специально для вас.